суд с елеем. Спросил пророк: « Что ты имеешь в доме? Но что имеет бедная вдова, Не ведая, что в вечном божьем взоре сокровище в доме берегла, Стоит, завален мусором в кладовке, забытый потерявшийся во тьме, на самой дальней, Самой пыльной полки сосудик веры. Масло в нем на дне, немного масла. Это ли спасенье? Как этой каплей долг мне оплатить, но Бог открыл мне тайну в откровении, Как от любых оков свободной быть. Слова пророка слушалась душою. И принялась за дело тот же час. Поверив твердо, Бог своей рукою Уже мою семью от рабства спас. Конец пути, увидев от начала Позицию и роль свою открыв, Ходатаем в проломе твердо встала За всех, кто мне так дорог и любит. Смотри, Господь, сосуды я собрала, какие только удалось найти. Я мыла их, я их опустошала, их чистила снаружи и внутри. Сосуд амбиций был на первой полке, но самым грязным оказался он. Сосуд позиций лишь стоял без толку. Сосуд дары служений был. Заплеснивела в кротости, в смирении Пришлось огнем всю плесень выжигать Всю паутину в чувствах, воображениях Пророк сказал С усердием снимать. Сосуд мой честность треснут оказался Пришлось ему подклеить черепки Сосудик совесть даже потерялся И еле-еле удалось найти не просто мусор что налип годами из гордости житейской доставать не просто пятна черными слоями старательно из памяти счищать не просто все что сатане служило, служение богу было посвятить но я живой водой сосуды мыла Чтоб для Творца могли они служить. И вот мои сосуды пред тобою, готовые по слову твоему, чтоб ты великой мощной рукою освободила туз мою семью. Закрою плотно окна, все и двери, чтоб враг мой больше не проникнул в дом. И драгоценность тот сосудик веры Возьму, чтоб чудо ты явил бы в нем. Немного масла — это ли спасение? Но сколько я в сосуды не лила! Но это масло мне на удивление Не убывало вовсе у меня. Оно текло, оно благоухало, Чистейшим и живейшим ручейком, Елеем все сосуды наполняла, И наполняла радостью мой дом. Святого Духа было в изобилии, Хватило нам сосуды и надол, И не было на всей земле той силы, Какую лил мои сосуды Бог. Сполна мне хватит выкупить из рабства себя, и всю мою семью не убывает в моем доме масло В сосудах чистых, я его храню. И если этот сосуд нечистый в доме, Ты мне, Господь, на это укажи, Имея свет в твоем великом слове, Найду сосуд тот в уголке души. Я каждый день сосуды проверяю, что в чистоте и святости ходить. Я Богу их всецело посвящаю, Чтобы он всегда их мог потребить. Спросил пророк, что ты имеешь в доме? Но что имеет бедная вдова, Не ведая, что в вечном, Божьем сроде сокровище Я в доме берегла? немного масла в нем найдешь спасение в нем есть источник долг весь оплатить немного масла в нем есть откровение как от любых оков свободным быть аминь